Народ, привет! Снова сборка мебели. И хочу показать интересную приблуду, позволяющая, так скажем, ориентироваться в темноте. Вот видите, мебельные петли, они в темноте. Там разметка вот здесь. И тут я уже закрутил. И сейчас вот специально для видео хочу вам показать приблуду, которая вас явно ну, удивит. И, в принципе, она доступна для всех. Она продается в известном гипермаркете. Вот она. Вот такая штука. Одевается на... Биту вот так включается, это тупо фонарь. И смотрите, вот не видно же, да, вот куда там вкручивать-то, да, но прицеливается. Темно, устают глаза. И вот, пожалуйста, вот, смотрите, вот так вот это выглядит. Фонарь. Здесь в самом шуруповерте тоже фонарь есть. При нажатии он срабатывает. То есть можно подсветить, конечно, и вот этим вот. Вот, прокручивало. Но неудобно. Вот так вот удобнее кажется. Вот. Ну, не то, что кажется, я уверен. Единственное, смотрите, какой эффект происходит. Она вращается вместе с битой. Вот, видите, вот это я докручиваю сейчас, сейчас докручу, вот здесь докручу тоже. Вот такой эффект, вот, видите, фонарем можно подсвечивать, получается, вот она как выглядит. Сейчас я ее сниму, выключу, чтобы она не отсвечивала более детально, вот такая, вот, Dexter фирма, тут кнопочка, вот, видите, то есть на любую отверточку, если где-то подлезть надо, и вот она как прищепка, видите, вот, вот он зажимчик, и вот тут вот просовывается, жалуется и вот так одевается. Вот, смотрите, как это делается. Вот так. Раз. И одеваете просто до, до конца. Ну и прищепкой можно регулировать, подтягивать. Вот так. Вот, вот такая вот фигня. Вот смотрите, фонарь от шуруповертовского фонаря. Вот он, смотрите, видите. А вот вот так вот еще включу сейчас. Вот, раз. Вот, смотрите, сразу цель видна. Вот, смотрите, это вот включенный на насадке. Вот видите, вот так получится, короче. Хейтеры скажут, блин, не заходят, короче, это все фигня. Закружится голова. Ну, диванные экспертные войска. Сразу отреагирую. Всем за это медаль, кто против. Однако же это вот оказалось, что удобная приблуда. То есть можно вот так вот в любую секундочку подлезть, и вот, пожалуйста, видно. Вот на откручиваем. И откручивание пожалуйста вот забрал саморез и вот смотрите подсвечиваю то есть обратно вот если надо допустим вот при регулировке петель вот такая вот приблуда очень даже нужна при посадке этих дверей при установке наверняка пригодится вот она вот такая вот вот так она выглядит вот с этой стороны еще раз вот так вот она вот я прокручу. вот она включенно стоит вот так она сбоку надета вот так она сверху вот надета. И вот так вот она выглядит. Вот если потрясти, она как бы ну, не перекашивается вроде. Даже можно посмотреть, может слетит. Сейчас вот режим сверления. Сейчас я только выключу, чтобы батарейки не дать. Вот, режим сверления. Вот она, вот на скорости. Держится. И не сползает. А ну-ка на скорости, если ее включить. Вот. Включил. Вот такой эффект происходит. Интересно. Но все равно, смотрите, прям светло вот так вот. Если вот так вот работать, где-то сверлить. А, нет, сверление это не знаю, на дрель, Ой, на сверло, наверное, тоже можно одеть. Кто его знает. Вот такая посеречка, интересная. О. Глаза! Как кричит один известный блогер. Кто в теме, тот поймет, про кого я имею в виду. Друзья, вот такая вот фигня. Еще раз пару слов про шуруповерт. Вот такой формат шуруповерта самый лучший вариант в сборке мебели и в каких-то таких средних технических работах самая тема. Его собрат есть метабо тоже вот со съемным, короче, патроном тоже коротенький такой, тоже огонь. Есть щеточные, ну, вот это в данном случае щеточные Метабо щеточные и вот уже как бы началась эпоха бесщеточных шуруповертов. Вот этот отживет свое, он не хочет умирать, конечно же. Вот я целый день работал, смотрите, целый день батарея не высаживается. Еще и вам показал, она будет еще держать у меня где-то час. То есть у меня вот с одним делением я могу еще шкаф собрать спокойно. Целый шкаф, здоровый. Вот на этом все, друзья. Кому понравилось, подписывайтесь. Всем пока.